ПРАВИЛА ИДЕАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ Привет, меня зовут Евгения Чугунова, я эксперт по отношениям и женский психолог. Я расскажу тебе очень простые правила для идеальных отношений. Подписывайся на канал, ставь лайк и забирай бонус в конце видео. Ну, а теперь, конечно, расскажу о том, как же сделать отношения идеальными. Как их реанимировать, чтобы они стали идеальными? Как изначально начать идеальные отношения? Это очень важный вопрос. Я его слышу, ну, правда, очень часто. И я расскажу тебе то, что действительно работает, то, что тебе поможет. Проверить ты сможешь сама, на своем опыте, и не нужно мне доверять просто так. Итак, первое правило, которое поможет тебе создать, изменить отношения в сторону идеальных – это говорить с твоим мужчиной. Очень часто отношения портятся, если мы строим догадки, мы додумываем, а мы женщины любим. Ну, у нас хлебом не корми, да, и додумать за мужчину, что он чувствует, что он думает, что он решил, что он планирует, и там в голове у нас 25 раз, как он с нами разошелся. Ну, или как мы ему не интересны, или как, короче, все, романтика уже исчезла. А он просто сидит на работе, и у него два совещания... 30 сложных клиентов и еще уборщица в 11 ночи убирает около него и нервирует вас сильно а ты пишешь дорогой почему ты мне не отвечаешь на сообщение ну наверное тебе все равно и ты с ним в переписке уже разошлась помирилась простила и потом поняла что нет все таки недостоин, опять сбросила его и, в общем за 15 минут там прошла вся твоя жизнь за 15 лет как бы а, поэтому не строй догадки спроси мужчины прямо о его желаниях, о том, что ему нравится. Конечно, для этого тебе нужно быть немного такой смелой женщиной и девушкой. В каком плане смелой? Когда ты задаешь вопрос, что тебе нравится, что ты хочешь добавить в наши отношения, что сделать тебе счастливее в наших отношениях. Потому что два человека, они встречаются как бы, чтобы делать лучше друг другу. Ну, не хуже точно, да? И если мужчина тебе скажет то, что ты не хочешь слышать, но ну, будь готова, для себя реши. Ты хочешь слышать правду, ты хочешь сделать отношения идеальными или тебе ну, комфортно в, в тех отношениях, которые есть. Это тоже нормально. Ну, правда, говорю сразу, это тоже нормально, для тебя это выбор. Если так, окей. Если ты хочешь улучшать их и делать идеальными, спрашивай мужчины о его желаниях. И точно так же абсолютно нормально говорить о своих желаниях. Нам, конечно, бабушки, прабабушки, мамы. Очень часто внушают другую мысль. Будь смиренной, будь терпеливой, перетерпи, пережди, промолчи. Свои желания куда-то в архив. Главное, что хочет мужчина. Нет. Главное и то, что хочет мужчина, главное то, что хочешь ты. И ты сделаешь только в плюс, и мужчина тебе скажет спасибо. Вот ты реально проверишь мои слова, он тебе только скажет спасибо, если ты ему о своих желаниях будешь говорить прямо. Дорогой, я хочу сегодня пойти в кино. Мы давно с тобой не были в кино, и я понимаю, это очень занят, и у тебя очень большая нагрузка на работе, тебе там, наверное, делают нервы. И я предлагаю тебе как вариант пойти в кино немного развеяться. Я бы очень этого хотела. Это прямо. Ты можешь сказать в любой форме, с учетом уважения, желаний, настроения другого человека, твоего мужчины, но при этом ты говоришь о своих желаниях прямо. Аня, мне кажется, мы проводим в последнее время очень мало древнем месте. Не все. Ну все, и мужчина такой, наверное. Наверное, мы проводим мало времени вместе, наверное, тебя это не волнует. В наших отношениях что-то изменилось. Ну, и как бы и дальше, я думаю, ты знаешь, как развивается диалог. У тебя это тоже, наверное, было не один раз. У меня это тоже было, и не один раз. А, поэтому мой личный опыт, опыт эм, девушек, женщин, с которыми мы общаемся, обсуждаем это, говорит прямо о желаниях. Это экономит тебе время, это экономит тебе нервы, сохраняет их здоровыми и тебе, и мужчине, они тебе понадобятся для других, я думаю, каких-то целей, и это тебе помогает получить то, что ты хочешь для твоего счастья гораздо быстрее, приятней и, собственно, сделать друг друга счастливее. Еще одно правило для того, чтобы создать идеальное ну, я сказала, первое правило, да, можно его разделить на два, то есть говорить о своих желаниях, спрашивать о желаниях партнера. Второе правило, эм, прочитай книгу, когда у тебя будет время, ну или просто просмотри какие-то основные тезисы, у пяти языках любви. Существует пять языков любви. Каждый из нас общается на одном из них или на двух максимум. Но когда у нас есть букет на цветочный период, еще когда там страсть. Карманы, все классно, не хочу видеть недостатков, точнее их не вижу просто Часто мы разговариваем на пяти языках Что это за языки любви? Это язык поддержки, подарков Это язык помощи Дальше, это язык прикосновений, объятий, то есть телесный а, язык Просмотри, если тебе это интересно, просмотри, пожалуйста, информацию В интернете ты без проблем ее найдешь И ты поймешь, на каком языке общаешься ты это как ты поймешь ты поймешь что ты даешь партнеру когда выражаешь свою любовь когда тебе хочется показать на самом деле что ты чувствуешь к мужчине вот каким языком ты обычно а, рассказываешь мужчине об этом возможно ты его обнимаешь да? возможно а, ты хочешь ему помочь хотя мужчине нужно помогать он сам все может но все-таки на да, твой язык помощи а, может быть ты хочешь Делить ему больше внимания, побыть с ним вместе, сделать что-то вместе И для тебя это про любовь Так ты понимаешь, что он тебя любит ну, Тебе кажется, да, что это правильно, именно вот фильтр, как понять, что он тебя любит То есть мы общаемся часто на том языке любви, который свойствен нам И ожидаем, что другой мужчина точно на этом же языке будет сообщать нам о своих чувствах И э, когда происходят конфликты, почему отношения идеальными не становятся Когда ты, вот опять же, считаешь, что мужчина говорит на этом же языке и не наблюдаешь, не интересуешься, как он выражает любовь. Он может тебя не обнимать, он может тебе не помогать, но он может дарить тебе подарки. Подарки дорогие, там обычные, то, что тебе нужно или не нужно. Он не всегда знает, на самом деле, что нужно, и но ну, это нормально тоже. Первое правило, помнишь, Говоря о своих желаниях. Это язык его любви, поэтому, когда ты видишь, что он говорит на другом языке любви, он по умолчанию дает тебе понять, что он тебя любит. Твоя задача очень простая. Просмотреть еще раз этих пять языков любви, понаблюдать за мужчиной, заметить у тебя это минут 10-15, когда вы в хорошем настроении, когда вы расположены к тому, чтобы у вас там была романтика, или вы просто гуляете вместе, общаетесь, а, то есть что-то происходит в действии, и ты видишь, как мужчина а, выражает свою любовь. Ты просто это увидишь, что чаще всего он делает для тебя так ты поймешь на каком языке он говорит с тобой это очень важно знать потому что это рождает взаимопонимание между вами и опять же ты не делаешь никаких неправильных выводов о его отношении к тебе ты можешь спросить ты можешь увидеть конкретно как он проявляет любовь зная эти пять языков еще одно правило для идеальных отношений это уже третье правило идеальное отношение это отношения, где люди говорят на языке э, одних ценностей э, что я имею в виду? что значит говорить на языке одних ценностей? это значит когда м, вы знакомились, в идеале, когда вы только познакомились э, очень внимательно слушайте друг друга, особенно женщину, потому что мы очень любим говорить и не слышать мужчину в общем, да, быть э, скорее активными спикерами такими говорящими, но не внимательными наблюдателями и слушать неблагодарными. Вот, очень важно слушать убеждения друг друга. Убеждения – это я считаю, что дети – это помеха для счастья. Убеждения – это я считаю, что а, жить с родителями – это плохо, и я против этого. Я считаю, что и ряд убеждений – знать убеждения друг друга, знать ценности друг друга, в идеале понять их а, на первом этапе ваших отношений, когда у вас только начинаются развиваться отношения. Если этому не уделить время То когда пройдет цветочно конфетный период возможны конфликты И вот здесь тогда, если уж первый этап Не было информации, не подумала ну, Гормоны, вот что главное да, на первом этапе Страсть, любовь У тебя есть возможность, абсолютно простая возможность И легкая Все-таки эти отношения сделать идеальными Как? Если конфликты случаются А случаются они часто в тех парах и в таком количестве, где это ведет тебя к развитию. То есть, по сути, у тебя есть две э, модели, два, два пути развития в отношениях. Первый путь — это когда ваши убеждения совпадают до такой степени, что ты на первом седании понимаешь. Родная душа, ну, просто близкий человек, мы читаем одни книги, мы слушаем одну музыку, мы думаем даже одинаково и одними и теми же словами говорим о чем-то, что нам интересно. Э, твоя э, атмосфера... В этом партнерстве с этим мужчиной, скорее всего, будет очень комфортно, очень спокойно, очень размеренно. Там не будет про развитие твое как личности, я имею в виду в паре, да, не твое независимое развитие как личности, а как в паре. Вам просто будет очень комфортно, хорошо вместе, и динамика будет совсем другая в отношениях. Второй момент, когда ваши убеждения очень расходятся, ну, прям... Так, существенно заметно. И это всплывает чуть позже, когда ваши отношения уже, э, из них уходит вот этот вот градус гормонов, э, градус страсти, где розовые очки, и вижу только плюс. Но плюс в этих отношениях будет в том, что ты будешь развиваться, и твой партнер будет развиваться. Потому что э, две противоположности, которые встречаются, противоположности в убеждениях, я имею, да, в первую очередь, они друг друга будут все равно в конфликте, они не в конфликте, будут под э, Помогать друг другу идти выше, лучше, раскрывать новые грани себя, узнавать свой потенциал лучше. Поэтому это будет не совсем, это как раз про американские горки в отношениях, да, это будет не совсем вот эта тихая гавань, но это будет та гавань, где ты сможешь вот так дыхание просто захватить и не отпускать. То есть вдохнуть и не выдохнуть, но это будет тоже кайф, это будут эмоции, яркие впечатления. Так вот, третье, возвращаясь к третьему правилу отдельных отношений, конфликтуй. Если это случается, да, а это будет случаться, например, в случае убеждений, конфликтуй идеально Что я имею в виду идеально конфликтовать? Первое, что тебе нужно делать? Когда ты поняла, что у тебя уже поднимается эмоция, мозг отключается, ты готова сказать все, что ты чувствуешь, все, что ты думаешь по этому поводу Закрываем себе изящный ротик и уходим на 30 минут погулять или в другую комнату Твои гормоны, которые тебе просто вот включают, рвать и метать, они успокаиваются, твоя голова немного так приходит в себя, и а, там будет не только эмоции, там будет уже конструктив, когда ты будешь с мужчиной конфликтовать. Это первое, что нужно сделать, паузу 30 минут. Конфликтуя с мужчиной, а, можешь использовать такую формулу, как я-сообщение, а, а теперь просто. Что такое я-сообщение, когда ты не обвиняешь мужчину, о том, что тебе не нравится, не устраивает, надоело, в общем терпеть не можешь и хватит. А ты рассказываешь, ну, рассказываешь мужчине, чтобы он услышал тебя, потому что когда мы обвиняем мужчину, он нас не слышит, как и мы в принципе не слышим а мужчину, когда он нас обвиняет в чем-то, потому что у нас не про понять в эту, в эту минуту, На, у нас в эту минуту про ответить тем же, про защитить себя, Защитить э, неприятные эмоции свои, которые появляются, ответить, как, ну, сделать достойный ответ, как мы думаем, достойный. На самом деле, э, в я сообщение тебе нужно всего лишь сделать три шага: всего три. Первое сказать, э, что вообще произошло, собственно, ситуацию описать. Вот так вот: ты знаешь, я прихошла сегодня после работы, смотрю, мусор стоит. Возле двери. С утра до вечера стоит мусор. Второе, что тебе нужно, ты описываешь ситуацию, первое, да? Второе, что тебе нужно сделать, второй шаг, это сказать о том, что ты чувствуешь, какие эмоции ты чувствуешь в связи с этим. А, постарайся, потренируйся, у тебя получится, я точно знаю. Все очень просто, три шага. И ты говоришь такая, вот пришла после работы, смотрю, мусор стоит. Как-то вот грустно, раздражена, злюсь неприятно все что ты чувствуешь не а, говоришь им это меня бесит ты меня злишь что ты сделал ты просто перечисляешь эмоции третий шаг ты говоришь так что бы ты хотела как бы ты хотела чтобы эта ситуация на самом деле решилась ты просто озвучиваешь свой желанный э, итог этой ситуации говоришь просто было бы так здорово если бы у тебя получалось, ты находил бы возможность, время, э, ну, этот мусор выбрасывать сразу утром. Ну, чтобы просто микроба было меньше, и нам было приятно с тобой дышать. Дышать свежим воздухом, приятным воздухом в нашей квартире. Все. Все. Больше ничего. Ситуация, эмоции, желанное развитие ситуации. В будущем, да, как бы тебе хотелось. Больше ничего. Ты не подавляешь свои эмоции, э, ты не делаешь вид, что все окей. Все нормально, ничего, мусор постоит еще неделю. А сама такая неделю, надо настроиться, чтобы постоит неделю. Нет, ты просто ему говоришь э, в понятной, на мужском языке, э, форме, что тебе бы хотелось, чтобы в ваших отношениях данной ситуации изменилось. Все. Это одно из правил тоже, да, третье правило. Э, четвертое правило, оно... Невероятно важное в любой паре, в паре, которая хочет идеальных отношений, это ваши традиции. Не общие, не родители традиции, не подруг, не звезд каких-то голливудских, да, которые тебе понравились. Ваши уникальные, только ваши традиции. Это может быть традиция смотреть каждую пятницу какой-то приятный фильм, интересный, который бы вам вдвоем хотелось посмотреть вечером просто. Да? Ну, выпить чай или что-то более... На ваш вкус приятное, неважно, неважно. Это твоя традиция, ваша а, Ваша традиция Это каждое воскресенье м, Делать что-то экстремальное Это ваша традиция Пусть у тебя в твоей паре В вашей паре с партнером Таких традиций будет как минимум 5 Но они будут только ваши И а, любые идеальные отношения Без традиций ни, ну, Они не будут в статусе идеальных Они будут в каком-то другом статусе Но не в идеальном создавайте традиции более того я тебе скажу что это почти как про приворожить мужчину почему потому что когда мы понимаем что с этим человеком нас связывает что-то больше нежели просто общение, поддержка да, там, признание эмоции а у нас есть еще что-то больше это наши традиции только наши с этим человеком и когда ну, разные бывают конечно ситуации когда мужчина уходит на какое-то время из семьи по разным причинам и он когда уходит, Приходит пятница, когда вы смотрите с ней фильм в обнимку, а он, ему что-то не хватает. Он понимает, что ему хочется быть с тобой. Для него это уже часть его жизни, все равно важная часть его жизни. Поэтому я тебе желаю, чтобы в твоей семье, в твоих отношениях с партнером было как можно больше ваших именно традиций. И также я хочу тебе пожелать, чтобы в ваших идеальных отношениях они будут точно идеальными, если вы будете слышать друг друга Когда будете разговаривать? Разговаривайте друг с другом Разговаривайте вечером, когда... Не сразу, когда мужчина переступил порог И вы такие, разговариваете, что у тебя было, а у меня было вот это, вот это Нет, нет, мужчине нужно выйти немного из того ритма бешеного, к которому он пришел Прийти в себя, в состояние расслабленности И поговорить потом с тобой о чем-то приятном не нужно спрашивать мужчину, ну, собственно, как и ему тебя тоже, это работает абсолютно справедливо в обе стороны, спрашивать о том, что тебя волнует, в чем, в чем проблема. Мужчина решит обязательно задачу, и ты знаешь, что это будет так, потому что ты уважаешь его, и ты веришь в его силу, ты знаешь, что эта сила есть. Поэтому вот эти все желания быть мамой для мужчины, спасателем, спасителем, а, там, Помощникам, ассистентам, психологам, коучем, Ты это двигаешь для статуса отношений не идеальных Себе ты оставляешь а, разговоры о ваших целях, о ваших мечтах О том, что, какие достижения было, что было классного сегодня Что было интересного для тебя сегодня а, Что тебя сегодня удивило что Какие мысли тебя сегодня вдохновляли Ты спрашиваешь о хорошем, о, о положительном ты приумножаешь то, на что ты свое внимание, в принципе, и, и направляешь, да? Поэтому в ваших отношениях, в вашей паре будет приумножаться ровно то, о чем вы говорите, на что вы направляете свое внимание. Ну, собственно, чем занята большая часть ваших разговоров, что вы обсуждаете больше. Мы абсолютно справедливо можно говорить о том, что не так в ситуациях, в людях, в стране. И абсолютно точно так же справедливо и адекватно говорить о том, что так Что так в ваших отношениях, что хочется улучшать, что хочется добавлять Что хочется пробовать, что хочется делать а, Плюс, говорим в плюс а, Я очень надеюсь, что информация, которая только что тебе рассказала, поделилась с тобой Была для тебя полезной Если это так, я себе не додумываю, не строю догадки Ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно забирай свой бонус. Ну, а я с тобой ненадолго, но прощаюсь до следующих тем. Пока!